Привет! На связи, как обычно, Антон. Сегодня подготовил для вас подборку самых маленьких моделей машин, которые наверняка удивят. Присаживайтесь поудобнее, берите скорее чаёк, а также не забудьте порадовать меня своим лайком и комментарием под роликом. И обязательно смотрите этот выпуск до конца, в конце один из вас получит 500 рублей. Ну что, погнали! И первая модель на очереди – старый добрый москвич. Правда, он нехило так модифицирован. Модель обзавелась новым шасси, шикарным водительским местом с замшевыми мягкими подушками, а также круглым кожаным рулем. Место внутри нее недостаточно для взрослого человека, но для ребенка самое оно. Самое прикольное в этой модели то, что это тачка Lowrider. Она имеет очень низкий клиренс и умеет прыгать. На автомобиль установлена гидравлическая подвеска, позволяющая управлять положением каждого колеса и опускать кузов до земли. Такой эффект не может не привлечь к себе внимание окружающих, да и согласитесь, видеть подобное невероятно круто. Образ дополняют хромированные колесные диски классического дизайна, передние и задние фары нестандартной формы, а также все различные гравировки и прочие декоративные элементы. Что ж, кажется, у меня уже есть первый фаворит.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 этой машинкой я пополню свой список крутых моделей.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 я на этих малюток и самому хочется попробовать правда раздавить боюсь ух ну ничего себе а это у меня кобра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 вы не найдете никаких декораций либо индикаторов. Ты да и честно говоря, они ей особо не нужны, она берет одним своим внешним видом. парню из ролика, что я вам сейчас покажу удалось прокачать свой домашний квадроцикл F150. как он рассказал в ролике эта модель принадлежит его младшей сестре, а он решил ее еще немного дополнить. Внешняя тачка уже имела агрессивный мощный внешний вид, но также она могла отличаться и своей маневренностью.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 Следующую модель авто соорудили два брата конкретно для выставки маленьких машин. Этот вариант куда больше рассматриваемых мной до этого, но все же сравниться с реальной машиной он еще не может. Тачка вышла очень красивой, имеет спортивный внешний вид, в нее с трудом, но поместилось двое взрослых мужчин. Из-за выпирающих снизу деталей, конечно, можно понять, что это самодельный экземпляр, но все равно выглядит он очень круто. Над салоном внутри братья, кстати, тоже постарались, он отделан как следует настоящей большой машине, в нем имеются стандартные управления руководителями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 Нет, подождите, это что, шутка такая? Это же вообще не похоже на настоящий транспорт. Так, игрушка, не более. На самом деле вы наверняка удивитесь, но этот мини-байк действительно способен выдержать вес взрослого человека. И не просто выдержать, а даже с ветерком прокатить. Правда, во время езды расслабиться и наслаждаться видами не получится. Уж слишком неудобная поза. Но зато с таким транспортом не приходится задумываться о тратах на парковку, бензин, да и пробки не страшны. Взял в руки и понес себе домой. По своей скорости он, кстати, тоже ничем не хуже других. Скажу вам более, я недавно решил поинтересоваться и, оказывается, проводит даже соревнования по езде на таких малышах. Удивительно!